Итак, ребят всем привет всем добрый день на связи виктор Бандалет. я являюсь основателем клуба сытых сетевиков автором э, книги формула привлекательного маркетинга и Сегодня, сегодня, ребят, в преддверии, так сказать, клуба, в преддверии клуба сытых сетевиков, а в преддверии нашей следующей суточной дозы удивительного, я хотел бы затронуть очень классную по мне тему, а это, а именно ваш билет к удержанию клиентов. Многие приходят в сетевой бизнес, в млм бизнес, в сетевой маркетинг и говорят только о бизнесе, о бизнесе, о бизнесе, но вы должны понять очень большую и актуальную истину, что любой бизнес, в особенности у, в основании, у которой лежит, так сказать, продукт, в основании которого лежит продукт, крайне важно, если вы хотите, чтобы ваш бизнес оставался на плаву, у вас должны быть клиенты если вы настроены только на бизнес партнеров, то есть на построение дистрибьюторской сети, то ваш бизнес долго не протянет, в особенности в моменты кризиса. Вы должны понять, что такое, что такое сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг – это, во-первых, модель бизнеса. Да, то есть модель бизнеса – распространение продукта посредством дистрибьюторской или дилерской сети. То есть Ваша задача как ну. Если говорить обычным человеческим языком, то мы являемся некими торговыми представителями. Я думаю, никто э, с этим спорить не будет, да, то есть поставьте восклицательные знаки. То есть каждый, каждый дистрибьютор своей сетевой компании, име, э, так сказать, некий представитель торговый, представитель своего бренда, да, то есть своего продукта, своей марки, но э, с возможностью глобального роста, да, то есть неограниченного роста, где вы можете... Вы вырасти директора у управляющего а, большой дилерской сетью и вы ваша задача а, и вообще первоначальная задача любого сетевого маркетинга да то есть сетевого бизнеса это создать товарооборот благодаря вот такой вот интересной модели бизнеса из уст в уста да то есть а, с потребления в потребление с результата в результат поэтому компания тратить деньги не в рекламу, а тратить деньги в людей и э, в производство, да, то есть в качество продукта, для того, чтобы сарафанка работала хорошо и людям не было стыдно рассказывать о своем продукте. Так вот, основная часть, ваша основная часть, это привлечение потребителей, да, то есть привлечение потребителей, которые будут довольны вашим клиентам, плюс создание, так сказать, э, партнеров, независимых дистрибьюторов, которые также будут привлекать клиентов. Да, то есть и в любом нормальном человеческом бизнесе, в человеческом классическом нормальном бизнесе, я не говорю сегодня о хайпе, о пирамидах, о каких-то еще о сомнительных проектах быстрого обогащения, мы сегодня говорим о традиционном нормальном бизнесе то 80% всего оборота вашего должны делать клиенты, если вы хотите, чтобы ваш бизнес жил и рос, да? то есть, чтобы он развивался. Давайте возьмем пример а, ресторану. Ресторан, ресторанную сеть. Вы что делаете? Вы э, э, владе... рестораторы, грубо говоря, Цели рестораторов накормить народ и заработать на этом, либо ходить искать бизнес-партнеров, которые ходят и предлагают друг другу открыть рестораны? Ну, наверное, логично, да, то есть... Э, Пищевая сеть, э, сеть ресторанов э, зарабатывают больше денег из того, что люди ходят и кушают, да, то есть ежедневно, э, постоянные клиенты и многое-многое другое, которые делают товарооборот ресторану, и они на этом могут масштабироваться, в дальнейшем развивать, потом в другом городе открыть другую сеть ресторанов, да, то есть другую точку, как, как у нас в СНГ, другую точку, вот, поэтому... Вы должны осознать этот момент, что если у вас нету потребителей, если у вас нету клиентов, у вас нет бизнеса. Смотрите, в чем фишка. Когда вы привлекаете потребителей, из потребителей можно сделать бизнес партнером Также вы должны помнить, что если вы когда-то предлагаете бизнес, вы тоже, фокус у вас должен быть четко, на бизнес тоже построен. Когда вы предлагаете бизнес и когда вам отказывают, да, то есть вы не должны если вам вдруг отказали, ой, ну ладно, ну так жалко, вы не должны останавливаться на этом и предложить продукт своей компании, да, то есть чтобы он попробовал. Потому что... Если вы уверены в качестве своего продукта, вы в любом случае должны, если вам человек отказывает в бизнесе, предложить продукт. Потому что когда человек получит результат в продукте, ему потом согласиться в бизнес строить на качественном продукте, намного-намного проще, когда он этого не знает. И то же самое, когда вы просто клиентов привлекаете. Есть очень прикольная фишка, наверное, я знаю... Сейчас с вами поделюсь чуть-чуть. Так вот, речь идет о чем люди, которые приходят на бизнес, да, мы тоже прививаем им любовь к продукту, да, мы говорим о важности потребления и получения результата продукте. но бизнес-партнер, который сразу же пришел и настроен на деньги, он сразу же ищет прибыль. Если вдруг другая сетевая компания а, покажет лучшие возможности, лучшие моменты на рынке, да, то есть а, какую-то уникальность, супер-пупер модель, и люди побегут туда и забудут о вашем продукте. Но люди, которые изначально пришли на продукт, знаете, вот идеальная сетевая модель, продукт хотят покупать без... Э это уникальность продукта, и когда такие вот люди идут и уже соглашаются строить бизнес, они с вами на века. То есть это те люди, которые не будут смотреть по сторонам и искать там, где трава зеленее, потому что это люди, которые получили результат на продукте и потом решили строить бизнес. Это, это совершенно другая э, марка, да, то есть людей. Поэтому вам в любом случае нужно очень много уделять моментов на построение потребителей. И сегодня речь не просто о привлечении потребителей, да, то есть сегодня речь не просто о привлечении клиентов, а об удержании клиентов, потому что лучше... Иметь 10 постоянных клиентов, чем постоянно тратить энергию на привлечение каждый месяц по 100 новых клиентов, которые будут уходить. И сегодня речь не о обычном общении. Да? То есть сегодня... И сегодня не о клиент-сервисе речь, о тех результатах, да, то есть. И эмоциональном опыте, который человек получает в потреблении вашего продукта. Ребят, если вам ценно, что, что я вам сегодня рассказываю, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на уведомления новых выпусков Суточную дозу удивительная», делитесь у себя на стене, чтобы потом пересмотреть и понимать вот, вот эту вот изюминку. И вот мы продолжаем. Речь идет о том, чтобы вы контролировали результат вашего клиента. Многие делают огромную проблему – продадут, и забудут. И а, ну и ладно, сделали товарооборот, вроде бы хорошо, дофаминчику получили вот такого небольшого удовольствия, которое в принципе сыграл роль вот вы такие молодцы, продали продукт, сделали какой-то товаробород а на следующем месяце нужно делать, искать нового клиента. А стоило лишь поработать над опытом применения вашего продукта с существующим клиентом. То есть ваша задача как консультанта, вот настоящий дистрибьютор сетевого маркетинга, это профессионал своего дела, который... Почему люди... Вот взять два профессионала. Обычный консультант-продавец в магазине и консультант сетевой компании. Если оба профессионала оба профессионала. Люди всегда будут ходить к профессионалу в сетевом маркетинге, потому что это человек, который заинтересован в постоянном результате потребления потребителя его продукта. Да, то есть и вот ваша задача, вас человек покупает продукт. Во-первых, первое продать человеку не абы продать и не то, что лишь бы он хочет, а то, что ему действительно поможет. Исходя из вашего широкого ассортимента Либо узкого ассортимента, неважно Если человек вдруг увидел, что у вас есть тушь Которая подкручивает там реснички И он хочет такие прям реснички Но при э, общении с человеком вы понимаете Что у человека там проблемы с ресницами И было бы неплохо ему продать какую-нибудь оздоравливающую сыворотку чтобы э, его, грубо говоря, реснички стали гуще И он получит от этого результат намного лучше, чем купит вашу тушь Ему нужно порекомендовать вот эту вот, грубо говоря говоря, вот э -э, сыворотку, да, то есть э -э, и так далее. И либо же, когда у, у вас, например, 10 ассорти ассортимент из 10 разных паст, и человек выбирает, например, отбеливающую, он прям хочет отбелить свои зубы. Но вы узнаете, что у него очень чувствительные зубы, и ему нужно изначально решить эту проблему. Вы ему не рекомендуете отбеливающую пасту, вы ему объясняете выгоду, которую он решит благодаря, например, гелю по восстановлению его зубов. Да? То есть, а потом можно добавить сверху и отбеливающую пасту, которая поможет его зубки отбелить, и он будет здоровым, счастливым и крепким э на зубы. Да? И следующее, что необходимо, это первое, что вам необходимо сделать правильно, да, то есть не лишь бы, вот знаете, как многие баночки рекламируют, ура, кто-то комментарий оставил, ой, сейчас продам, как, как замечательно, люди купили, а возможно еще и розницу получить, вообще замечательно. Ваша задача продать то, что действительно решает проблемы человека, вообще запишите где-нибудь такую фразу, вы не продавайте, а решайте проблемы. Не продавайте, а решайте проблемы. И тогда ваш бизнес будет уникальным, сильным и большим. И прибыльным, самое главное. И таким образом преподходит следующий этап. Когда человек покупает ваш продукт, нужно проконтролировать его потребление. Нужно проконтролировать, чтобы в самые кратчайшие сроки человек получил результат. Например, купил он вашу пасту, а он пользуется бандолетом, <смех> блиндометом, да, да? А он пользуется блиндометом. И вот, знаете, вот наш народ, народ русский такой, ой, пока я не страчу свою пасту, не буду я открывать новую пасту. Да? И... А таким образом, ваша паста стоит долго-долгое время, человек забывает, и вы забываете, и таким образом от бизнеса ничего не становится, и человека превратить потом в постоянного клиента намного сложнее, потому что эмоции утихают. И ваша задача смотивировать человека отложить бандолета, <смех> блин, да мета, да? то есть колгейт вот этот, который действительно разрушает эмаль, сказать, сохрани эту пасту на черный день, когда у тебя в принципе пасты не будет, давай моей попользуемся, и я тебе обещаю, что за месяц использования моей пасты ты просто не узнаешь свои зубы, Комитет. <laughs> Комитет, мои хорошие, оцениваем а, то, что вы слушаете, а, поставьте восклицательные знаки. И таким образом вы мотивируете человека использовать вашу пасту это я как пример У вас может быть разный продукт да то есть это я как в виде примера используйте это и смотивируйте Я не знаю если человек прям вообще там очень мега занят и вообще как не хочет начинать новый тюбик пока не зарасходует свой прошлый тюбик смотивируйте человека скажите я тебе дам а, ну отобрать старую пасту ты не сможешь татьяна потому что вдруг вы в разных регионах в разных городах в разных, в разных странах живете но в любом случае а, ну блин, а, предложите какую-нибудь плюшку, там к скидку дополнительную, либо подарок, если человек вот прям смотивируется, он, он начнет использовать ваш продукт, получит результат. И тут очень важно вот получить вот этот первый экспириенс, как американцы говорят, а, важный первый экспириенс, то есть хороший опыт. Хороший опыт. Вот представьте, ребят, когда вам в аптеке, да, то есть вот вы, у вас прям поясница болит, да, то есть поясница болит, прям вы не можете, умираете просто, да, и вы бежите в аптеку, если у вас дома нету нужных средств, и когда вам в аптеке действительно продают качественную хорошую мазь, которую вы помазали, спинку, и она вам через полчаса отпустила, Скажите мне, пожалуйста, вы будете эту мать рекомендовать, когда вы услышите в своем окружении, что кто-то столкнулся с такой же проблемой? Вот скажите мне, пожалуйста, без, без, без, без, без каких-либо трудностей будете ли вы рекомендовать эту мать своему окружению? Ну, если вы услышите, что у кого-то вот возникла такая проблема, острая проблема. Да без проблем, ну no проблем, только вам аптека за это не заплатит. И то же самое в сетевом бизнесе. Вам очень важно, во-первых, порекомендовать тот продукт, который принесет действительно результат и решит боль вашего клиента. А во-вторых, проконтролировать, чтобы он получил этот результат. Если вдруг он не получил результат, быстро скорректировать и порекомендовать что-то другое, чтобы он как минимум не получил негативный отзыв результат по применению продукта вот и когда человек получает результат он получает эмоции вы потом можете не нужно ему там в лоб предлагать например бизнес не нужно ему он будет сам уже интересоваться даже другими продуктами которые у вас есть другими абсолютно продуктами и это уже постоянный клиент но как только человек получил первый положительный опыт результат по продукту и когда он на эмоциональном вот этом подъеме пора использовать метод рекомендации только 21 века во- первых он сам будет рассказывать о вашем продукте его даже просить не нужно когда этот человек услышит что вдруг у кого-то из его знакомых проблемы с зубами, проблемы еще с чем-то, либо то, благодаря чему он решил, благодаря вашему продукту, он обязательно вспомнит ваш продукт и расскажет о нем. И это вам бесплатная сарафанка. И это вам бесплатное сарафанное радио, которое поможет реализовать еще большую сеть потребителей. Но мы ускоряем процесс. Когда человек на эмоциональном подъеме, мы проконтролировали сразу же в первый же месяц результат применения продукта, мы ему говорим, слушай, а давай я тебе сделаю либо скидочку на следующий продукт, либо сделаю, опять же, подарок, либо давай так просто, потому что ты такая довольная, ты такой радостный, ты получил результат. Давай ты поделишься в социальной сети а, своими эмоциями. Тебе даже ничего делать не надо, потому что я а, тебе напишу, как это сделать правильно. То есть как написать пост у себя в социальных сетях, и ты даже ничего продавать не будешь. Мы даже рекламировать баночки никакие не будем. И вы... А, Правильно, правильно показывайте человеку, как написать пост эмоции, который человек получил результат благодаря этому продукту. Да, то есть, и можно просто радостного человека сфотографировать и поставить, либо же до и после, если человек получил до и после результаты, и это ощутимо видно, либо же просто можно какую-то интригу создать по продукту, но не прямая в лоб. И в этом посте отмечают вас, как человека, который снабдил данного человека данным продуктом через собачку, да, то есть, и ваш логин а, вконтакте и эта кликабельная ссылочка будет благодаря которым будет написано если вас интересует и если вы столкнулись с данной проблемой вот обращайтесь к этому человеку он вам расскажет более подробно и что случается следующим образом да то есть ему начинают в комментарии либо в личное сообщение либо вам начинает писать его окружение потому что он поделился своим результатом своим опытом среди своего окружения это ваша новая сеть да то есть и таким образом вы можете этому человеку сказать смотри смотри какое чудо произошло вот у тебя в комментариях люди интересуются вот тебе в личку кто-то написал а вот и ко мне кто-то написал благодаря информации данного продукта слушай есть два варианта есть вариант который в принципе любой мне устраивает да то есть я Беру и реализую продукт, я продаю э, твоим, э, твоему окружению продукт и делаю на этом бизнес. Ну, то есть это нормальное явление, делается товарооборот, я получаю некий процент. Либо же я тебе могу рассказать, как ты можешь реализоваться э, в том деле, которым занимаюсь я, тем более, как видишь, в твоем окружении уже создан спрос. Э, э, и таким образом человек получил результат по продукту, человек получил удовольствие и человек получил наглядный пример как этот бизнес делать легко понимаете ребят классно напишите классно если вам нравится и вот таким вот образом можно строить бесконечно просто бизнес и быстро расти даже если у вас нету списка знакомых даже если у вас ограниченное количество а, вашего окружения благодаря вот а, влиянию и силе связей в социальных сетях можно этот бизнес построить благодаря вот таким вот реферальным постам. А вообще найдите инфлюенсеров людей влиятельных которым то же самое можете приложить за бартер просто за бартер да? то есть э, свой продукт человек выставит его и вы ему потом еще и расскажете о бизнес- предложении и представьте когда вот благодаря вот такому методу к вам в бизнес придет влиятельный блогер влиятельный человек с сильным окружением и с большим количеством аудитории. Поэтому ребят обязательно пользуйтесь ставьте лайки если вам было полезно делитесь себя на социальной сети чтобы это пересмотреть уяснить, понять. И подписывайтесь на следующее уведомление о суточной дозе удивительном, чтобы не пропустить. Всем пока-пока, спасибо, что были со мной, и до скорой встречи.